Попыт привет! И сегодня у нас немножко математики с прекрасной детской игрушкой Попыт. Смотрите, что это такое? Это набор пупырок. 6 рядов по 6 пупырок, которые можно чепокать. Вот И я предлагаю вам математическую игру, в которую вы можете обыгрывать своих родителей, одноклассников, детей, внуков, кого угодно. Значит, игра простая. Играют двое. Делают ходы по очереди. Можно чпокать пупырки в одном ряду. Заход можно только в одном ряду что-нибудь сделать от одной до 5 стоящих в ряд. Например, можно вот так вот взять и чпокнуть опа-на, три пупырочки. Тогда в этом ряду уже следующих, следующий игрок, или вы потом когда-нибудь, сможете только сходить, чпокнув вот эту, или вот эту, или две сразу. Помним, от 1 до 5 можно, или вот эту. Можно чпокнуть, например, вот так, и тогда тут много разных ходов останется. А можно чпокнуть сразу все 5, и тогда тут останется только один ход в этом ряду. Примерно так. И, сделавший последний ход, проигрывает то есть тот кто остался без ходов тот выиграл ну что ж такая простая игра давайте немножечко ее по у нас будут хорошие и плохие позиции это такой стандартный подход из теории игр и давайте немножко разбираться с конца понятно что для 6 на 6 сложно а с простыми позициями просто вот у нас осталась одна пупырка ты ее чпокаешь и ты проиграл Поэтому это плохая позиция. Плохая. Э -э давайте дальше -э идти увеличивать количество этих пупырочек и разбираться с каждой ситуацией по отдельности. Если у нас две вредочек, ну очевидно, если наш ход, мы можем чпокнуть обе, но тогда мы проиграем. А если мы чпокнем только одну, мы оставим противнику плохую позицию и он в ней проиграет, мы знаем. Значит, эта позиция хорошая. Если у нас две пупырочки в двух разных рядах, ну, то же самое. Одну из них мы чпокнем, одна останется противнику, у него будет плохо, значит нам это хорошо. Что еще? Дальше давайте увеличивать количество. Понятно, что каждый раз, когда мы что-то чпокаем, мы уменьшаем количество пупырок, не чпокнутых в нашем попытике. Поэтому, если мы просто все возможные состояния упорядочим по количеству Нечпокнутых пупырок, то в принципе мы можем так вот потихонечку списочек хороших и плохих, плохих позиций составить и прийти к 6 на 6 тоже когда-нибудь. Значит, что там у нас дальше? Ну, например, такие три. Здесь легко понять, что если мы чпокаем 2 и только 2, то мы сведем противнику в плохую. Иначе мы сведем ему в хорошую, и он у нас выиграет. Но ход, который сводит в плохую, есть. Значит, это тоже хорошая позиция. Сюда же идут все, в которых даже может быть много этих попытен. А, Давайте мы сначала, мы же не рассмотрели, просто длинный рядочек. Смотрите, сколько бы их ни было от 1 до 5, если мы э, попаем так, чтобы осталась ровно одна, а остальное все мы чпокнули, то все, противник получает плохую позицию и это у нас все хорошее, от одной даже до шести. Так, едем дальше. Пора теперь уже длинные ряды всякие рассматривать. Давайте мы рассмотрим вот такую штукенцию. Коротенькую мы рассмотрели, длинненькие всякие просматривали. Что здесь? Если мы чпокнем одну вот эту пупырку, то соперник чпокнет вот эти две и оставит нас с плохой позицией. Мы проиграем. Если мы чпокнем две... Он чпокнет одну и опять оставит нас с плохой позицией. Мы опять проиграем. И нет хода, который оставляет противнику плохую позицию. Значит, это плохая. Увы, так бывает. Соответственно, зато любая ситуация, в которой у нас есть длинный рядик, и две внизу, и это сразу хорошая, потому что мы можем ее сразу одним ходом, оба, она вот так вот, обрубив, оставив здесь одну пупырочку, свести в, хорош... euh, свести в плохую противнику, то есть для нас это хорошо. Uh, ну и чтобы не, не списывать всю доску хорошими и плохими позициями, их довольно много. Uh, давайте сформулируем некоторое правило, секретное, руководство руководствуясь которым вы сможете обыгрывать своих одноклассников, э, родителей, бабушек, дедушек и так далее. и, соответственно, детей и внуков тоже. Главное, чтобы вы это знали, а соперник нет. Назовем такую штуку, сначала мы, да, назовем попсуммой. Следующую штуку. Запишем э, про каждый ряд его двоичное представление. Вот, например, здесь две пупырки, две пупырки. Это 10 и 10. И по их сложим. Все, э, все единицы двоичные сложим между собой, получится нолик. И все единички побитого сложим, но без переноса разрядов. Нам не нужны там сотни, нам не интересно. Здесь тоже нолик. Вот эта процедура, когда мы все выписали, посчитали побитовые суммы, мы назовем попсуммой. И тезис в том, что плохим позициям соответствует нулевая попсумма. ПС равно нулю. ПС равно нулю. А хорошим... Соответствует не нулевая. Здесь, например, попсумма 10. Так, сейчас нам нужно... да, Здесь на самом деле 1. Но это потому, что нам уже его и взять придется. Наша задача сводить всю ситуацию к поп-сумме нулевой. Либо к нечетному количеству. рядов из единичек но ну, не обязательно рядов мы помним да поскольку нельзя не сплошные вот если например у нас чпокнуто вот это чпокнуто вот это чпокнуто вот это это три ряда по одному потому что мы помним только непрерывные кусочки можно чпокать это три ряда по одному нам нужно нечетное количество э, одиночек или э, нулевая попсумма и кстати проверим у нас Исходный попыт 6 на 6, да, он 1, 2, 3, 4, 5, 6, это значит 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, и так 6 раз. Легко видеть, что попсумма здесь тоже равна нулю, то есть в этой игре начинающий проигрывает, какой бы он ни сделал ход. У его соперника найдется ход, который вернет попсумму равную нулю. Следите за попсуммой на попытике. и это приведет вас к победе в этой странной игре. Всем спасибо, играйте в попыт.